И так темно, кто мне скажет? А нет, вот. Так, у нас репетиция тут, вот как бы, вот, в чем она, вот, с чего 129. она состоит. Флойд настраиваем, понимаете? Поплыли. 130 тысяч. И, короче, Степан все еще не настроил гитару, мы просто... У нас на репетиция дверь, по плану да. в 7 часов была, должна начаться, так. Что, дверь? Да, дверь 130 О, тысяч. О, это дверь я Дверь мне запили. Да, это какое-то безобразие. Вот. Я рассчитывала на что-нибудь подешевле. Обсуждаем ипотеку, настраиваем гитару, вот. Это не пакетка, это входная дверь. А чай будет? Чай будет. Еда будет? Ну, значит, нельзя пришли. Короче, я махаю. Бутылка кефира, пол Короче, да, вот тут педальки какие-то. Ой, четыре штуки. Зачем так страдать вообще? Да ты поставь уже, играть будем что-нибудь. Надо же показать всем, как мы играть не умеем. Я не буду показывать, зачем? Ты поставить? Как его поставить? Ну, как-нибудь. Вот, поставь. Куда? Рада, да возможно, будет юбрировать? Будет. А тут как... А как-нибудь так, наверное, да? У меня вообще есть и... Так, если я на комбайн поставлю, мы будем слушать, все будут слышать, Степан. Да. да. У меня есть стойка, у меня есть держатель для телефона, но это разворачивать надо. Зато я фантастически хорошо выгляжу. Против света-то? Да. Потому что силуэт? Силуэт. Потому что свет не включен. Потому что не включен свет. Можешь на подоконник поставить? На подоконник поставить? М -м -м -м да. Там, Ой, Ой опять ипотеки. Ипотеки. На твою кнопку <св> посмотрят пусть все. Ч ⁇ что тебе не нравится? <св> Старуш, не радуш. Да Молодец. Даже... Пошли эту песню играть. А, кажется, я слабо вывернул ногу. А что следующее? Ну, смотри, в вот это вот, вот эту вот новую, которую попытаемся выучить все-таки. А что там дальше по списку? Вот мы сейчас поиграли спокойно. У нас нет списка. Я ВКонтакте писал, и Таня написала. Вас... Вот и список. У тебя есть тут ВКонтакте? У меня есть. Открывай. Раз уж заговорили, надо играть. Надо ну, что-нибудь пободрее давай. Не знаю, видишь ты что-нибудь. Ипотеку давай. Ипотеку, а там есть списки ипотек? Нет. По-моему, нету. Нет, нет ты давайте. Ты Знаешь, хочешь ипотеку? Можно повед... Мне надо ты, научиться ты... играть. Доброго. Что? Ипотеку давайте поиграем. Может, ее. И... А, ну и все, и вот 9 песенки больше до не надо. Нам ипотеку не повторял. Кстати, сегодня я сейчас буду лажать. А я на ней на гитаре не играю Отличный выбор Кто там пишет? Привет пишет Пишут и пишут Сейчас мы вот сюда выведем Вот тут нифига не будет видно А ты че выключил усилитель? Так я на этой песне не играю ничего Надо усиливать Вы вдвоем? я не помню Я ведь год не играл я вот так вот там делаю. Оп-оп-оп-оп-оп. А О, оп. вот это. <смех> у меня этот. Динь-дин-динь-динь. Динь, динь. Что? Что вы там пишете? Вы это смотрите, что ли? Давай. А. Динь, динь, динь. Ну здравствуй, привет. Блин, непомню слов. Дин-динь-динь-динь. Я да, не ревную да, да, тебя. День, да, да, да. я не могу. А, а, но у меня он не будет это. Нет, я пошла, не да. слышал. Ты что, хочешь остаться перезапустить со своего Нет, я думаю, что ну, в комментарии тебе читать. Ну ладно. Да ну, я ладно. прочитаю, там у вот нас смотрит Джемиля. пишет комментарий. Спасибо, здравствуй. Привет. А больше привет. никто не смотрит. Видишь, просмотры мои. Ну, привет. ну попробуем. Ладно, привет. привет. Может свет включить? Включи. Да, зачем? Вот. Отсюда вполне хорошо. Против света, типа. И будь против света все, да? Yeah. Ну, Засветка. Все. Что, кто меня зашибит гитарой или синтезатор? Что? А, Джамиля пишет, кто не смотрит. Все ясно. Я проиграл в казино. Откуда трусак Я подозревал давно Что выиграть мне не везет Девушка моя ушла И некого больше любить Но знаю я, что поможет Мне дальше счастливо жить А возьму я ипотеку И пойду на дискотеку Беспокоиться не надо, Будет больше ни о чем Ипотека нам поможет Ипотека нас спасет Ипотека Ипотека нас спасет Обойду я в один добрый банк И так много добрых людей давай они меня раз встретят И дадут мне много рублей И начнется не жизнь, на вино А такое мечтал давно И умлю я себе казино И останусь без того Обойду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 А квартиры себя накуплю, Я одну а сто или Вести Короче опять полюблю И все продаю причина Вести А лучших друзей и банкиров На свадьбу свою приглашу Ко главных своих миров И новых педец попрошу а возьму я ипотеку и пойду на дискотеку. Беспокоиться не надо, будет больше ни о чем. Ипотека нам поможет, ипотека нас спасет, ипотека нам поможет, ипотека нас спасет. А возьму я ипотеку и пойду на дискотеку. Дискотека ипотеку. Дискотека вот и все. Вы слышите гитару? А гитара? А я слышу. А я слышу, а вы нет. Поможет и портейка нас спасет. Да, я пока играю вьетнамский флешбек, но все-таки. Сыграй свою партию на припеве. Просто. Ипотечно? Да. Настраивать. А ты, ты не играешь эту партию да? А ты с ним она играешь? А да? вот. Тундан тундан тундан танц. Тысяц. Нет. Октавами. никто ее не играет. Нет. Сейчас. Там просто еще вариант был. Играть. Так сейчас. Я не умею играть сюда рукой. Это ля вообще? руке марс Там. мой PR менеджер Карл Маркс, капитал. С окна круто светило. А, написали, не надо свет было включать. С окна круто светило. И светило это существительное, это про меня. Вот. Черт, короче, мы... у меня не работает. Ну, сейчас звук есть. Плотише. Я не пойму, в каком именно месте он пропадает, ладно. Я тоже не пойму, в чем меня пропадает. А. Что поделать? Почему в Барнауле такие дорогие двери? А ты двери себе из Барнаула сказала? Ну как бы, вы... блин. Ну пока довезу. Я, я думала, что из Москвы дороже будет. Типа какие-нибудь такие. А тут типа фирма вроде хорошая. Ну вот, вот будет. и дороже. Вот и дороже. Глобализация, все. Ну 130 тысяч, блин, ну охренеть. За дверь. За дверь. Хорошая дверь, наверное. Ну да, но я рассчитывала на 30. У нас тут пупырышки, я вижу. Ну там 50, там не знаю, максимум. Окна хорошо светило. О, да здравствуйте, Ксения. Тань, так, у меня новая гитара дороже стоит. Сколько у тебя стоит новая гитара? 2300. Скажи, скажи нашим зрителям. 2 300. 2 300 стоит его еще... гитара. Но еще даже Мы... не начали делать. 2 300 чего? Подожди. Долларов. Для тысячи триста долларов. Ну не в Ты меня заставляешь умножать, слушай, на какие-то страшные... Почти, двести тысяч почти рублей. Нормально. Ну блин, гитара, хотя вот о чем ты пользоваться будешь? А ты дверью не будешь пользоваться, да? А дверью нет. Откроешь их? Идите как. Таня просто у нас в последнее время перешла по работе, по всем своим работам. Сколько их пять сейчас? Четыре. Че то мало? Пять же там. Перешла на удаленную работу, так что дверью она пользоваться действительно не будет во-первых, так, во-вторых, это дверь в другой квартире. А, а в-третьих, блин, у меня зарплата все еще меньше. Как бы. Какого хрена? У меня 4 работы, а зарплата все еще меньше. <задчатки> Чем дверь? Чем? <зв Bienvene> Переходи к нам. <з Question> Будешь <зв Cornell> понять и получать больше. Я не хочу ездить на другой конец города. У, нас не только у меня появляются. не будет оставаться времени на остальные мои работы, понимаешь? <звы> А я томат. Это... Молодец. Ну, по-моему, более-менее мы помним. Да. Так, сейчас следующее. Я припев не помню, ну ладно. Следующий маньяк, но это сложно. Ипотеки. Маньяк, давай на сладенькое, на конец. Маньяк в конце. Окей. Принцесса ночных дорог. Давай тоже ближе к концу, Это сладненькое. Студент. А студент есть? Подожди. Списки нет. Списки нет, все, хватит. Остановись. Психотерапевтическая. Есть в списке. А что, мы все остальное сыграли, что ли? Нет, ну, так, оно вот у меня дальше по списку. Выделю. Монетки есть. Это очень простая песня, а монета тоже не сыграю. А монеты списки есть? Нет. нет, нет. Давай еще раз, Фрейта, ты не сыграешь, хотя со ты, ты советы, можешь не свет на гитаре. И... Советы я вообще не помню, гильдю мэллеров, ну не знаю. А, а ее списки нет. Итак, еще раз слово. Хит есть, но я его называю. Ржавый мангал. Хотя он тоже крут. Ладно, давайте ржавый мангал. Мы его просто уже знаем. Перелистовый, в конце блаточка. Нет, какая-то воря которую я ни разу не слышала. Та пульпин. Вот правый мангал нашла. 164. Я вот тоже так себе помню. Хоть я его играл сегодня, я что-то его не помню. Ну ладно. Так, на метальном звуке, да? Это вправо. Вс контур это правая. Так как там это было по простому, так можно было делать так. Мы... тут еще один вопрос. Все-таки соль мажор или минор? Mm -hmm. <laughs> мажор же. Mm -hmm. Так, а как я играю, погляди. На самом деле на коде из песен, по-моему. Вот на самом деле на записи пары песен есть места, где на гитаре играет Степан и я, и я играю премьер-мажор, а Степан минор. Ага. Вот а, на... И нормально. <музыка> вот ты соль играешь минор или минор или мажор? Какую соль? Соль или среди ес? Там... Там нет там, не диез, там есть. Там ля бимоль бимоль. Там ля бемоль. Я, я знаю. Мне тролли однажды на форуме Кипелова написали в 2009 году, восьмом. Ну вот вы считаете себя музыкантом, у вас там это. ля ля ля диез В списке аккордов. Вы не музыкант, вы. Как там показывают? Зависит от тональности. А где? Если F быть правильно. Что? Соль Ф. минор, это, смотри, это ноты mm -hmm. соль. F обращенная. F это вот так. Обращенная вверх истинную да. нашу правильную, макаронную. Так вот, да. <звук> все, нашла. А... Так какую там соль играешь? Сначала минор, потом мажор. Все правильно. Все правильно. То есть, то есть, короче, они там минор играют, а я мажор все время играю. Отлично, вот мы и выяснили уже. Вот. Ну хоть сейчас. Ну какой мне сказали, такой я играю. Правильно. Я. <свят> в чем, наверное, ты сказал? Чё я-то сразу, да? Я... <свят> а как, почему я мажор играю сам? Потому что, что ты мажор. молодец. Ты мажор играешь <свят> <свят>, мажор. Я очки не взял, ладно. У тебя на гитаре достаточно есть. Достаточно мажор. Да. Какие тебе очки надо? Вы слышите колокольный звон в начале. Атака. Это называется атака. Вот. Слышите ли вы колокольчики в начале каждого звука. Вот есть звук из двух частей состоит. Начало. И оно бывает вот такое, как колокольчики. И потом продолжение. Вот это начало называется атакой. Оставайтесь с нами, и вы узнаете много важного о музыке. Да. Вот. Заодно я узнаю. Ай! Короче. Назад улинки, прячется маньяк. Назад, <улинки. реклама> Назад улинки, ладно. Ой, запускай. <реклама> Кстати, надо дописать песню. Куча песен надо дописать. Да. А я, ленивчик, и про мужикованию чего тоже надо. Но я стесняюсь уже такой песни. <реклама> ладно. Так, а как это называется? Ржавый мангал или мангал? ржавый мангал. Я не знаю, что это. Ой, ой. Отлично. Толеовское море. Улетовское. То то не дает то ли покоя, Доли покоя, более покоя, А пока, славу бокою, там возле моря, и ты одинокаю, жаждешь покоя, жарный мандал В прошлом году ты жил вдаем огня, жарный мандал. Помнит еще величие было армян, Альми. А, а. эти люди только болтают, А кого настоящая? не представляю и пока еще в силах и дали бы угле запаса И всех превратил их в печеное мясо Завый мандал в прошлом году был ударом огня ржавый металл он тот еще тот дня а, а, а, а... Вот мне удобно пить Привет, привет! Люди жестоки, омандал, Одинокий так устал, Слышать снова про ногал, Не суровые опять, раз разом понимать, Что ему не восстать, Суждено ему лежать, Год за годом умирать, опять, страдать, Запять. Страдали жадеть, страдали жадеть, страдали жадеть, страдали жадеть, страдали жадеть, страдали жадеть, жадеть, жадеть, в жадеть, жадеть, жадеть, жадеть, огня. жадеть, жадеть, помнит жадеть, величие жадеть, огня. а, -а, -а, -а. Mm -hmm. Просто поясню эта песня. Я, когда я писал, я вспомнил, что я давно не писал песни на четыре аккорда. Их там четыре. <с Jewish> За всю песню. За всю. Вся в песне на четырех. Вот Степан страдал, когда все это придумал, как все записывать, чтобы припев и куплет все-таки отличались. Вот. Вот. А еще, если что, Степан не играл. Вот с января 2020 года, собственно. И я, по-моему, нет, я, по-моему, все-таки поиграл. Так что мы пытаемся что-то вспомнить. И как это получается, что звучит лучше, чем я предполагал, я не знаю. Поэтому, может быть, 20-х числа мая действительно что-то случится. Искусство не пропьешь. А навыки можно? Так. И голос тоже. Я сегодня вообще ручки красила, вместо этого покрасила локти, и у меня все еще немножко черные по а ногтям. Мест... Какие говорят? ручки? Дверные, что у Степы нет теперь дверных ручек, а у меня да. есть Только теперь они черные, они серебристые Короче, тема двери не отпустит нас, Юрий Филикс, я понял, дверей Надо 15... 130 тысяч, ты понимаешь, что это много? Смотря чего, смотря где Прям где? Так вот, давайте, люди, напишите в комментариях, 130 тысяч за дверь, рублей, это много или это нет? Это охренеть, как много! Выразись, выразись, выразись свое мнение, пожалуйста Пока еще хоть немножко могу говорить. Что дальше? Давайте. Погоняем. Что это? Ты меня не понимаешь, списки, она есть? Нет. В списке нет. <свят> ну, кстати, кстати. Почему в <свят> списке нет? А может действительно? Я вообще не помню. А что Я там в соло? Там. Там четыре аккорда. А. Нет, мое соло. Средняя. А может ты начнешь играть и вспомнишь? Может, так Можно. Контент! А потом все покажут, как мы плохо. Да. да так, нормально. А в вот такге там весело, кстати. А я же ничего не играю, да. Отличные песни, я там ничего не играю. ах, в какой тональности? Ля минор! Окей. Это же пан сибирский панкрок. это, Хотя нет, летом же писал в себе норм песню. Зачем? Зачем он так делал? Ре писал. Хотя Реминор нормально, нормальный, Си да. А, ну да, она же как это, как Кирикизамо. Да, и как этот Мортал Комбат тоже похож на Нискосилос. Самое сложное это будет Раз. Раз. Все, поняла. Ничего не понятно, но я поняла. Это, ритм клави. Вот, короче, если там... Там, там, там, там, там, там, вот... Ну, кстати, на самом деле, мы могли бы нормально транслировать это все дело, но не будем. Да. У Степана есть просто все оборудование, мы могли себе поставить три микрофона. Вот. Ну это можно в другой раз. У меня микрофонов... Если он будет в другой микрофонов раз. Микрофонов да. больше вообще. то Я купил тоже больше микрофонов. У меня есть радиоприемник. У меня тоже есть Ауф. Да. Ауф. Молчик говорит ауф. Чего? Начнем? Mm -hmm. меня не понимаешь? Давайте. А да. что там пишут там? Опять явился, как тебя я ненавижу. Ты опять явился, как тебя я ненавижу. Ты опять явился, как тебя я ненавижу. Ты опять явился, как тебя я ненавижу. Ты с утра напился, я же вижу, точно вижу. Ты с утра напился, я же вижу, точно вижу. Ты с утра напился, я же вижу, вижу. Ты с утра напился, я же вижу, вижу. Ты меня не понимаешь. Ты понимаешь, не понимаешь, ты? Ты меня не понимаешь.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 Папа-папа-папа-па! -папа. Так мне надоело говорить тебе один ответ. Как мне надоело говорить тебе один ответ. Как мне надоело говорить тебе один ответ. Как мне надоело давать один ответ. Это библиотека, понял или нет? Это библиотека, понял или нет? Это библиотека, понял или нет? Пиво, сигарет здесь нет. Ты меня не понимаешь. Ты понимаешь или не понимаешь? Ты, ты меня не понимаешь. Понимаешь или нет? В конце концов. Ты меня не понимаешь. Задолбал, задолбал. Ты меня не понимаешь. Ну вообще. Ты меня не понимаешь. Ты понимаешь не понимаешь? Ты, ты меня не понимаешь. Понимаешь или нет? В конце концов. Ты меня не понимаешь. Ты снова сыграй уже. О. Не помню. Правильно, правильно ты меня не понимаешь ты понимаешь понимаешь?! Ты ты меня не понимаешь ты понимаешь, что нет в конце концов ты меня не понимаешь задолбал, задолбал ты меня Это не соло понимаешь еще. вот а, ты меня не понимаешь, <свят> понимаешь, <свят> я не понимаю, я не понял А кто там соло еще, кстати? Там проигры стандартные, а. а потом соло А, -а, -а, -а. там соло, а я его пропустил Ты меня не понимаешь, или я? <свят> <свят> ну и так далее я только в конце вспомнила, что за штуки у меня здесь написаны. Какие штуки? Я по четыре. Что? Так, сейчас надо найти, где эти четыре. Е. Нет, Е. В. Д. С. Ну, короче, не совсем. У тебя ближе к концу этот клавиш не А ты вот про эти забыла, да? Да. Я про них пыталась вспомнить просто. Да, точно, были такие штуки. Короче, это что-то вроде интернета. Не, я просто забыла. Тот-то и играл нормально, в принципе. Давайте вспоминать, это... что там. Так, там. Сейчас. Сейчас. Стану, что написано. И ты помнишь точно, что именно вот это. Ну вот у меня написано. Ну, изра, это наверно, на слог. Понимаешь, Вин. в моих записях могу набраться только я. Ну, вот, обычное явление. А, а я выпедриваться не стал, все ясно. И там квинты. Это почти гитара, гитара Степана. Вот нам сказали, что, что 130 тысяч за, за, за две, Такая почти гитара Степана пишет. да, спасибо, я не знал. Вот, спасибо, что написали. И от Игорь Конст еще какое-то сообщение. А как тут посмотреть чисто сообщение? Тут можно кое нибудь нажать? Ну, вот у меня в да, они да. приходят, Последние я не вижу. Еще стоп-кадрик. Еще стоп кадрик. Ну. Пришли потом, посмотрим, что там за стоп-кадрил mm -hmm. Попробуем еще раз с этим. Давай, доброго. <сёк> <сёк> а, ты на клавишах, что ли? Что? Что на клавишек? Да, и это еще играется на звуке mm -hmm. фортепиано. Понятно? Давай, ладно, давай. Я буду играть гитаркой, чтобы ты тоже ориентировалась. Нет, кстати, Роза, ты такую страну не видел, да? Что это, это такое? Это а вертикальная мышь. Да. Вертикальная мышь? У меня вертикальная мышь. Она я... выглядит не как мышь. Это вертикальная мышь. Она объявляется она так. Да с подсветкой. Да, она с подсветкой. Вертикальная мышь. Вертикальная мышь. Впервые. Впервые вертикальная мышь. Где она? Калиб. Вот. Мышь. Вертикальная мышь. Рука на вертикальной мышь. Ага. здесь кнопки вот там. Оба. Оба. Оба. У меня рука меньше болит нереально. Мышь, от которой меньше болит рука. Научный при... технический прогресс стоил этого, да. скажу вам. В принципе, я могу стрелять, Ради этого стоило вылезать на... А и... а на том, вылезать... Ну, просто, когда ты мышь держишь, у тебя рука вот так вот лежит, и вот здесь пережата получается. Как там Роза знает этот синдром, как Риспутации. он называется? Тоннельный синдром. Да, тут вот... У... Когда тоннельный у вас болит рука от того, что вы, что вы... Что вы... Что вы там... Ума... Вперед. Вот, когда вы, короче, Но вот ты это ты вот видишь, вот Мышкой постоянно у вас рука видишь, заболела от того, что вы мышкой вот так вот держите, напрягаете руку. Это тоннельный синдром. Трудно быть левшой, пишет. Трудно быть левшой. А есть левосторонние мыши тоже, да. Левосторонние мыши есть. А что там нельзя переназначить, что ли? Вертикальные, в смысле. Вертикальное? Да. Она же только... Только они стоят как в дверь Не, полторы тысячи Но в этой фирме все полторы тысячи почти Все по полторы Интересно, это Это как фикс-прайс. Та,к давайте еще раз Давайте Да не только выбор, что ванна. Да, да, да, тыс, я же вижу, точно вижу. Ты с утра да, напису, да, я же вижу, точно вижу. Тыс, тыс, тыс, тыс, тыс. говорит тебе один ответ как и зараженело говорит тебе один ответ как и зараженело говорит один ответ это библиотека понял или нет это библиотека понял или нет это библиотека понял или нет, нет? нет? пиво сигарет здесь нет Rub bum bum bum bum. Yeeeee' 만든 milion! да да да да да да да да да Это я поняла. да да да да да да да да да пин да да да да да да да да да да да Б. Очень ярко. Очень-очень. Не, можно соутбок включить, там у меня эти умные лампочки, они всякими цветами сидят. А где, куда воткнуть? Там питания есть. Полечь меня в библиотеке, говорят. Только сейчас понял, что картинка трансляции впликнута по горизонтали. Что? Это не нам? Это у них ремонт. Каждые а. выходные ремонт. Я записать ничего не могу за них. У меня тоже каждый вечер, каждые выходные там вот это все. Так, затянется. Зарядку. Да, зарядку выключи оттуда. <связь> О! О, я сейчас буду настраивать. А ну, Раз вырубай основной свет. Да, основной свет вырубай. Сейчас я дискотеку устрою. То есть трансляция, которая происходит на смартфон. При том, что у нас есть микшер. То есть, значит, звук мы не паримся. Картинка вертикальная, а софтбукс поставит. Ну хочешь горизонтально поставить, но я думаю, что на этот недавно будет смотреть. Зачем горизонтально? Oh. Сейчас нас букомор забудет. Короче, называется Что режим день рождения, окей. <смех> Что называется? А, режим поток. День рождения! Воскресенье! У тебя! Yeah. Ее! <смех> Ты погасил свечи! Цегата лошади! Он пришел на свидание! По этот вечер. Надо какой-нибудь клип так же записать. Даешь мне никак говорят. Рано еще для маньяка, нет? Да можно и сыграть на самом деле, раз она рук просит. У нас он еще был, а, Раша не освоена. А мы ее наверное не будем играть. О, звук вот он, я. Вот звук еще есть. Не-не-не. Наша палат написана. Надо последний, не, не, не. не, не, не. у меня написано. Давайте дальше убираем. Да. Посписываем. По а? да давайте маньяка сыграем мы. Да. И, и все, все уйдут все, у них никто не будет нам больше мешать и мы будем в трансляции, которую смотрит 2 человек как мы изначально задумывали, да? Сложно Серьезно, сколько у нас человек смотрит? Семь человек смотрит Поразительно Семь. Семь, все семь, Все семь фанатов? Да Откуда у нас столько фанатов? Маньяк нашелся Я нашел маньяка, лови его а, ты будешь играть? Нет, не буду. Я заранее настрою, чтобы там... Китайский с Алиэкспрессо. Живучий. Так, чуть-чуть тут потише все на звук. Вот про маньяка, на самом деле, мне тут сказали как-то, что, короче, когда я маньяк играю, там, в конце я выпрыгиваю, там, и стучу по гитаре. И там это очень прям вообще с ума схожу. И э, люди думают, что это соло, которое шикарно звучит. Это я его играю. Так вот. Вот на самом деле соло играет Степан, который спокойно стоит на заднем плане. А от моей гитары, когда я по ней стучу, на самом деле звучит только... Давай я еще раз покажу. Давайте я еще раз раскрою секрет. Вот. Собственно, звук, стук по гитаре звучит. То есть это вот как там... Вот, все ну и вот ну, собственно ничего больше оттуда я и не увлекаю нет красный должен быть что красный а ты просто смену поставил да просто смена четырех цветов да пусть себе их кислород... А что кислорода кислорода не видно единственное что немножко меня закрывает мою красоту моего торса ладно Да там место нет ладно готово вроде ну давайте проверим Do you know what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 Я сексуальный маньяк. А, я, я же придумал цензурную версию. Очень. Цензурная версия сейчас будет, да я сексуальный. ты идешь ты, наконец! Закончился фильмец, И вот и зимним вечером Смотрела сделать нечего. Но только не одна, темно ведь зима. Твой парень ничего, пожалуй, и его. И я бессоциальный маньяк. Миссоциальный маньяк! Как я раньше не догадался. Глаз больше. Ты гораздо лучше. Больше. И это... Шоу сдохни, убри! Вот. Миссоциальный... А, вот он с ним играет. Шеллон. А, просто аккорды тай. Куплет. Просто играешь. Нет. Да, а, ну да. Так вот. И вот вы у меня, мы как одна семья, холодным, зимним вечером. Мне с вами делать есть чего, но жалко стало вас, ведь я же не, не такой, И вас я развяжу. А после вам скажу Я Асоциальный мания. Именно это чувство Мои чувства похожи на те, которые испытывает Дмитрий Славинский от того, что ипотеку уже сыграли Асоциальный мания. А кто только подключился? Ходят слухи, что 21 мая нас можно быть увидеть и услышать живьем. Нет, не 21, где-то, короче, 20 числов мая а социальный манья. А социальный у меня картонная гитара есть на самом деле Но это я достать Где она без грифа Ты оторвали? Без грифа вырезал То есть я гитару убираю, да? Ладно. придется поиграть еще. Придется, придется. А, да, хит мы не не играли. Я контакт не играю. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. будем, Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Шо говорят что-то говорят присоединился к трансляции кто-то ну люди присоединяются да приходите где-нибудь боже мы выступим еще интернет и ипотеку но интернет слишком быстро а ипотеку, а а ипотеку сыграть. можешь сыграть Я отлично слышно, а я здесь себя не слышу. Я себе себя? Не, себя не себя. Я, потому что комбик-то туда направлен, а я здесь стою. А. Вот. Все нормально. Личная проблема гитаристов. Да. Это моя гитара, если что. Ее не слышно, когда мы играем, но она есть, да. Вот. Я не знаю, зачем, но я играю на гитаре. Так вот, ну что? Поехали? Стёпость тебе свою не даст <смех> что тут пишут? Стоп-кадр на тему, что там говорят Не знаю, что там говорят А нас от ночной Кричалась на байке на красный проспект Принцесса прекрасной, совсем молодой И было всего лишь 75 лет А я был с гитарой делал, Надеемся денег много добыть Как вдруг ее байк приснестили И вот она просит ей дать закурить Бабуля, красотуля по-красному а по черному бабуля, красотуля, ты брутальная и прикольная бабуля, красотуля, Три гайца в небе и на руке Бабуля, красотуля, Ты опять семье на остальном гоне. Да Классно пишут. Я не знаю, что он там слышно, я вообще не представляю, что там классно. Не видел ты, панка зомби? Нет. Я ищу больше ищущей. Я хочу Да ладно. Я ищу везде, везде, везде. Бабуля, скажи, не зачем? А вот. Тебя нарываться на драки ночные. И так мире много проблем. Пойдем лучше и выпьем ведь рядом пивных. Бабуля, красотуля, Чип по-красному отьет а по-черному бабуля, красотуля, Ты брутальная и прикольная бабуля, красотуля, Три кольца в убеге пелах на руке, бабуля, красотуля. И опять сильнее на стальном коне. Да! Нетол! Да! Ой. Это была танальная импровизация. Нет. Это солод твой, Степан. Нет. Сам придумал. Бухали с бабулей всю ночь кутерев. В итоге я в клам, а она молодцом. И снова подраться не пробовал. Какие мне пожелали, так вот я в Бабуля, кайфовая жесть. Я естественно ней становлюсь здоровее и проще. Бабуля, а внучка есть? Есть, пожалуйста, милая, стань пройдущей, пройдущей. Бабуля, красотуля, чик по красному, одет а по черному. Бабуля, красотуля, ты гудальная и прикольная. Бабуля, красотуля, кривая в губе и белок на буке Бабуля. Красотуля, ты опять себе на стальном коне. Ну и что такое это дворники, зарвонцы, зарвонцы, зарвонцы такие. Мог бы я могу бабушку изобразить? Что там пишут опять? Да то написали всякого. Вот, вообще да, приходите, если мы будем выступать. Помните, кто был там в 2015 году? Все уже не так. Мы, короче. Что? Если открыть пост в группе с трансляцией, то эти сообщения будут видны в виде комментариев с картинкой. А, там всякие стоп-кадры. Вот. Короче, да, если.. Короче, у меня уже в сумку спортивную не вмещаются все штуки, которые я с собой беру. Там у всех уже всякая одежда. Короче, мы это. Мы не вмещаемся в спортивную сумку. Да. Нет, я про то, что если будет выступление живого все-таки, то это будет вау. Это будет, это мы это прям постараемся, как всегда. Единственное, как всегда, могут не разрешить некоторые вещи сделать. Там это организатор или там площадка. Но а, это. Ну, таким образом, понятно. Вот. Каким образом. Что там на, на, Что там натворили? Ой. Так, ща. Там чья-то попка есть? Попка. Твоя. У нас есть. Ай. Фроза Ай есть. У нас есть. Так, так, что там еще? Ну это не так интересно, да. Первые две. Да, она флипнута картинка. Слева направо. В смысле? А, да? Да. Так надо. Так надо. Окей. Нет, я, наверное, можешь что-то сделать с этим. А это в настройке камеры делается. Но зачем? Все же работает, не трогай. Нет, это просто искусство, понимаете? Мы сейчас у нас тут вот перформанс, и флип картинки – это часть его. В этом есть глубокий смысл. Когда выйдет манифест? Это на 200 часах... страницах. Вы все поймете, когда выйдет. Да. Все, все, все понятно, что? Да. Что? Что Таня вспомнила о Таня вспомнила аккорд. Да. У вас перформанс, а у меня фотосессия. Ну ладно. Пишут люди. У кого? Кто это пишет? Конст. Кто? Конст. Какой-то. А. Загадочный вертолет, который вот. Хотя почему загадочный? Ладно. А. Слушай, даже не гитарист не настраивает. Я, например, настраивал для такого дела. Это ты меня научил, кстати. Там, короче, это сейчас. Значит, я переключаю на сингл Он фотографирует стоп-кадры. На самые эти симвы, короче, вот этот сюда. Значит, громкость на 9. Вот этот шумы. А, может у тебя. И там, короче, это. И, и драйв поменьше, поменьше драйв. По-моему, вообще убираем. Еще меньше. Повязку дать. Какую повязку? Бригадира. А! Ну, на концерт можно. Бог мой Никто не поймет же. Ну вот, ради этого, чтобы никто не понял. А, давай. Давай повязку. Не, ну на концерт. Надо все фигурки убирать, она у меня там. А у меня есть халат прям нормальный такой. Медицинский, а не как в прошлый раз. А, так. Так вы нам первотише сделать. Че я сейчас делаю? Кому-то я не знаю, кто я там. Презенса чуть побольше, там добавить, по-моему, да? Ладно, давайте что ли. Там. Приходите на выступление, на наше выступление, если вы будете. Да, на на. На на-на-наше. На нара? -на -на -на -на -на -на на -на да, да, я уже все. Бибруппа я... на, на на, да, была. Наруппа. -на Такая была. Бибируппа. Ой. Так, там сначала ты только боишься, я помню, да. Да? Да. Там по идее вообще тебя надо делать, солишки. Ну ладно. <музы> Ты теряешь веру, что пограешь самым любят Что исчезнут все больные и тебя не полюбят Слушай, слушай, напоминай Возгла полюбя, ты тебя не беспокойся Возгла полюбя, ты тебя не беспокойся И не грусти Бой зла, ты тебя, ты успокойся, Я... а и... Бой поюга, ты тебя, ты приготовься и не упусти. твоей смеются, Показывают память и тупаются, плюются. Дураки-неандертальцы! Хочешь тоже встретить счастье, чтоб Любовь Не стесняЯсь Чтоб горей не Согреваться сьей Загреваться, обнимаясь Слушай, слушай Ты запоминай Любовь зла, полюба, и тебя не успокойся А вы и... Любовь зла, полюба, и тебя не успокойся и не грусти Любовь зла, полюба, и тебя не успокойся Ой, слабая, люблю тебя, ты и не упусти! А вы, бой зла, полюбят, ты тебя не беспокойся и не пусти, бой зла, полюбят ты тебя, ты успокойся. А вы, ой, зла, полюбят, ты тебя, ты приготовься и не упусти. И твой голос я больше не могу выносить. Отлично. Я, правда, не всегда тебя горд играл, но кого это волнует, звук тоже там идет, наверное. Снова. Я ожидал, что будет психотерапевтическое. Спасибо. Ожидал или не ожидал? Не ожидал. Не ожидал. Так это же один из наших хитов, который мы никак не запишем. Людям нравится. В смысле не запишем? У нас есть она в альбоме? Да. Психотерапевтическая. Да, между прочим. А, это я буду историю, которая сейчас будет, да. Извините. <звы> которую прослушали десять тысяч китайцев за один, там, день, <звы> да? Так, а я здесь хочу вибрации я неделю построить. Короче, Может, просто значит... клип надо будет сделать. Мне кажется, можно клево сделать на GoPro даже. Должно быть прикольно. Я придумала сюжет. Таня да, подумала сюжет, ну, напиши, ты знаешь, как у нас все делается? Долго и порно! Нет, а по долго и порно э, думаем, а потом собираемся и за несколько часов что-нибудь снимаем, потом уже... А потом я прихожу к Степану домой, сижу и так вот, и говорю, короче, короче сцену обрезай, в два раза короче, в три давай! Короче, где-то через месяц будет время, наверное? Летом. учиться делать этот прием. Но... Так, а здесь мы надо ставный удар включать. Почему? Потому что там нет косяка. Но да. Нет. И на выступлении тоже так сделаю. Да. <смех> как <смех> он называется? Как наша песня называется? Слово, Слово любовь. Да. У подхода называем Надежда. Недельник влюбилась в Ваню, но он ее отверг. И она на зло ему влюбилась в Салю, в прошлый четверг И Ваня Ванеч, он теперь намного я готов, это вера. Не понял он, что значит слово любовь. Солдат любви Ваня в вере посвящает стихи В любви признается с гидарой до дно Но вера на все отвечает И делает вид, будто все равно И Ваня плачет Я с много я готов, а что ты не рада? понял, что значит слово любовь. Охватался мороженого столя, Хотел он умереть! Оделался ангиной, а Вера все узнала, И давай реветь! И Вера плачет, Без был и котидок, и понтов, Ведь поняла, что значит Слово любовь! Любовь это рок, боль, рок, злой, чистовкий беспощадный, рок. Ну вот, темно. В конце тут, тут, тут, тут, тут, тут, не тут, тут, тут, тут, Смайлики, смайлики. Лайчики, лайчики. Вау, вау. В конце сыграли, вроде, если здесь все сыграли. Значит, все, которые у нас а мы не сыграли этот трамвай. Трамвай. Во. Таня, вообще что-то Старый трамвай в прошлом году. Вон в в моем огне. огне. в моем огне. Старый металл, помнит еще. Но здесь переключишь. Так я могу там болтать полчаса. Может тебе будет. Ты же знаешь, я же могу. Так, 6. Так, справа это металл. Я начал слышать один килогерц. Соберно. Я не понял, только на Переруде купить и играю. Наверное, на Переруде, да? Ну да. Иди на Переруде. Да, проигрыши, что там, там соль ненорма, потом фа, а -а -а. потом до мажорки. А, на соло? Да. А то же самое. Мне кажется, что а это часть... сато А вторая часть соло, я не помню, что там. <смех> <смех> вот анализ это Да Посмотри Стоп-кадры, стоп-кадры <свят> Опа Отлично, у нас на Инстаграм теперь хватит Что? <свят> Вы <прикал? свят> как каком? Как зуб <уз>, как <свят> <свят> Ну, короче, во время соло там Половина одна, половина другая Вторую половина я не помню Наверное, да Скорее всего, до соль, до соль Первая соль. Подберем. Золото я сегодня играл. Даже подбирал. Ладно. Что-нибудь сыграем. Да сразу нужно на октаву выше не петь, потому что там ничего не наслышит с этим. Да-да-да. Да-да-да. У этот светодион бесит. Надо его уменьшить Света. яркость. Светодион. Светодион. Да. Который, кстати, сейчас. А, я не показываю. 21.15. У нас есть 45. хватит, ага. <социт> на да, да. хватит, да. Ну еще покушать. еще поедим. И поедим! <социт> э, да, приходите наше выступление, если оно будет, короче, мы вы поняли. Тут просто соль. Идет мы этого города справедливость Пролчалась на поезде без остановок Но как-то ночью мне прияснилось Что будто до подвига вовсе не Что не знаешь ты, талости, символ долга Уже встал на рельсы, долг победы Расправить пришлось совсем недолго Донес до уха рока, где куда удара вся от друга Покарал герой очередного засранца Сделал все сухого, но без труба А мне тринадцать не оставит Без шанса боять Осознать и исправиться А чтобы текст весь услышать, на наше выступление нужно. Э это была демонверсия песни, которая будет полностью на айбоме, который вышел. Я не помню последний, звук удар от руга. Покорал покарал героя чередного засранца сделал все сурово, но без труба На войну 13 не оставит весь шанса понять Озна страница. Как герой очередного застанца, Где он все сурово, но без труба, Трамвай на метр 13 не оставит без шанса Понять, Осознать и справиться. Соль может. Какие я его в Иногда прерывает. Кстати, может, да и будет фишкой? Пусть не а будет, да. Вот так вот, видите, соль? Ну, типа, like, она нормально заполняет, как бы. Я причем решила, что на басу его даже прикольнее держать, потом добавила еще серединку. <hands> <wokevised> Можно, конечно, взять немножко больше. <laughs> Да, не тебя поймали. Да. Я могу прям так держать, в принципе. добавлять там типа постепенно. Поймали. Хорошо, да уж. Чем нас услышали? хотят на камеру развести какой-нибудь? На камеру развести? Так я уже снимала, вон что-то там. Да у нас есть же камеру. Расколблюешь бит у нас есть. Так, все, я вывываю. Я... Я... Зенершник на статках педальки, надо на нее наклеить изоленту. Не, надо резистора меньше. это дело пойдет. Я правда не помню, что это за мелодия, но откуда она у меня в голове? Нет, у нас же есть. Это я помню. Нет. Ну... <смех> вот это вот. А мы ее играли тогда на выступление. Надо посмотреть в список нет, мы ее не играли, мы ее даже не разучивали. А. -а, -а. Там, Там же может... причем просто. Два раз лично советы пытались разучить. Пытались. В Беларусь мы играли. Беларуся. Это не пробивается, про Россию. Снежка у меня записан, между прочим. Мы его когда-то играли на ударке. Вот в что. В на ударке? Ну у меня тут записана ударка. Видишь вот эти вот загорючки? Это ударка. Ну, в принципе, аккорды тоже записаны. И написано 75, видимо, это Темп. Что такое ЕМ5? Типа 5. Ну, Квинта увеличивает. Нет. Смотри. Это, это пятая ступень. Вот сюда. Меняешь ее на E туда. Ну, в смысле, первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Это пятая ступень. А ты ее по по прибавляешь. Сюда. А потом обратно. А мы всё сыграли, что планировали, да? Весь список? А можно, да? А можно, да, в самом деле, попробовать с грузейчиками, подумать потом уже. Купет есть То есть купет там простой. Вот то, что ты сыграл, это есть купет. А Пиздак, без себе, бездак, без себе. Должен быть совсем зелёный А я помню, я там что-то играю вообще У ну, меня тут написано что типа D, G, H, C По-моему, я вот это играю, да? Может ты, может я? А что ты играешь? На куплете нет партии второй Я там на записи слайдеров нахреначил много, но это как? Когда можно, может я просто играть не буду. Давайте попробуем Но она? Что? В плете? Ой, например, на, на этом. <сурок> это я должен играть, да, тебе? Ну, <сурок> кто, наверное, это я, это я должен играть, а кто э ритм будет играть? Ааа. -а -а -а. Там клавиши-то <сурок> они держат этот. Что э понял Харпискорд? Играть на чистом, лар? да? Харпискорд? Харпискорд, блядь. А можно <сурок> вот так вот играть, да? Не да на, да, на, да, да, на Да, вот, блядь, да, да, да, да, да, Я обычно в этой перегрузе такое... И ты но... Тебе нужны черные очки. У меня есть. Сейчас самое время. Вот сейчас. И пальто длинное. В смысле, у меня короткое и зачем длинное? А, для этой песни и шляпа, да? Да. У нас, конечно, есть длинное пальто, но оно коричневое и шляпа. Ляпы-то у меня есть две, фетровые. Одна хорошая, одна... Одна <связывая> и не держит форму. Попробуем. Да? Сейчас будем вспоминать. А парень. припев на перегрузе, да? Ну, В а, полной при Припев я, по-моему, играю. Вот это вот. Ты видишь, кто-то всё ещё смотрит? Да. Да, серьезно? Ну-ка, сколько человек? Четыре, по-моему. Четыре человека смотрят. 4. 4. 4 человека смотрят. 4. Ну? 4. Народ, народ! У вас? Есть когда-нибудь чужая песенка? Ну вот, чужая а. песенка сейчас будет. Сейчас открылась. чужая песенка будет. Так. Давай, ладно. Немножко. Инстаграм, Скобель Литл Смит А работал кликом в компании Продающей вселенные трапы И говоря на языке коллег Сидел на траве И вообще он был Вегетарианцем, никогда Никого не обижал И дружил с пансионом Благородных девиц да. Представьте себе Представьте себе о, Совсем зеленый Представьте себе Представьте себе Совсем зеленый <рапрошанная> э, Такой заме... А, ты играешь, ты... извини А ты... я не, не... А не, не знаю А, нет, куплет. Было обречено и, и, да, да, да, да, да, да, и да. на его пути Повстречалась с миссис Ром Вдоба Рыковая женщина Сгубившая кучу мужчин Представьте себе Представьте себе Он был совсем Нейтолли Представьте себе Представьте себе ты себя совсем Закончилось предсказуемо, а захотел, пожелал, А, пожелал миссис Фрог, и она буквально сожрала его. Он закончит свои дни с пустым кошельком и пустым. Всем, короче, мог ли он ожидать такого конца? Мог ли вообще кто-то ожидать такого конца? Представьте себе, представьте себе да У него просто не было опыта в таких делах, да Представьте себе, представьте себе Совсем не рады А по-моему, на. кстати, на проигрыше тоже можно тянуть. На припеве, если. А ты там вот так вот делаешь, да? Ток. Ток. Ток. Там другие аккорды? Там тоже можно тянуть. Тоже можно так вот класть рукой всю. И как всегда думаешь, что думаешь насчет вот этой партии? Я вот, если просто тянуть, я уверен, а это я не знаю просто. Да, ну вот Если вот так, там, там ну просто там. ритмично. Нормально, да? учитель, Тогда да? хорошо. Поможет что... да, ритмично. Тогда. Там отличный кайф. Те предлагают это из э, темного дворецкого гробовщика на косплеить. Я не знаю. Я его не Очки, пальто и шляпу я с огромным лезвием на плече. Ну я где мы козу достали? Попросить, чтобы кто-нибудь Та да вон в деревне взять у мужика. И закосить кого то на сцене. Ну, у меня на сцену и так не всегда пускают. А иногда пускают, потом вызывают полицию, да? Или грозятся. Достать косу. Ну, хоть не ножи. А кто сказал, что коса. Коса у нас уже есть. Покажи косу. Покажи косу. Покажи косу. Вот коса есть, Да Отлично, коса есть Там же не указано что за коса через плечо. Какая-то коса. таня есть на и дадим очки и пальто, шляпу. Все, отлично. Время 31. 30. Что, заканчиваем и продолжаем, или еще что-нибудь? А что еще мы сыграть можем? Да много чего, но зачем? Ну так-то, да. вот уже этого с и хватает. Так, <свестить> у <нас есть> стихи <свестить> нет, Белла, Белла, Белла, Раша, Белла, Раша нет Ну смотри, нет. вот Белла, Раша и вот этот вот Грасс Хоу Смит, они друг друга вот так прям хорошо за... 리... заменяют, как бы, либо одно, либо другое В короткую программу нет смысла их вставлять, ну, То есть если мы играем в Грасс Хоу Смит, тогда это мы не будем играть, действительно А ты не готов ее играть, если что? Я вообще, с... целики, не помню свою песню. <смех> Пусть записи ну, слушают, запись. есть. Запись есть, да. Запись, запись хорошая. Один раз сыграй вживую, хватит. Там, кстати, это одна из песен, где там... Не, она прикольная. Я, она... я играю мажор, а Степан минор или наоборот. <смех> да. Вот, одна из этих таких записей. Косу... <смех> Задокументирована. <смех> за <смех> Задокументирована. Отлично. Вот, так что да. Так что ее не надо. А вот хит, ну хит можно сыграть. Ну нужно. Не знаю. Да, мы просто меняться инструментами. Ты не готова к этому? Да сейчас. Я с инструментами. Ну почему, можно? А там ты играешь на гитаре. а там же Таня играет на гитаре, да. а синтезатор стоит. Да. Так погоди, ты что на синтезаторе играешь, нет? Нет. Я пойду. Когда то играл что-то. Я придумала. Я играл себе вокальную партию, чтобы в них подать. Молодцом. Я понял. Мне казалось, что ты просто пытался когда-то играть ту партию, которую я придумал, Но я уже не помню, что я придумал. Да я там мог это играть. Не сегодня, да. Студенты, там. я еще вспомню. А, быстрый или простой? Студенты, я думаю, мы не будем играть, потому что там печенье раздавать. сейчас типа все-таки а -а -а. не надо это пандемию. Да. А, значит, зачем играть вообще, если не раздать печенье? Слушай, кстати, на чпоку, и у меня опять накопились эти фиговины. Отлично. Вот так вот в зал просто Спрашиваю, вот. Прошу, вот если что-нибудь с семисеном, нет у нас с семисеном. Есть 7 но нет ничего. ними не вообще Монет только, но не без 7 Монеты, -то, наверное, тоже не будем, потому что флейты нет, и как-то без флейты мне найти надо. Если что, могу и, свою прийти. У тебя там система другая, я не умею на ней играть. Не Блин. А по виду похож. Вот это на 7 я ещё сыграю. Естественно, это надо играть сольно, ну, потому что у меня строй падает по чуть-чуть постоянно. Трамвай. Можно закончить <смех> на сегодня? И все-таки какие-то идеи есть? Конечно, у нас шикарно звучит теперь монеты. Но... Можно Чем туда, туда а, поделать, вот эту вот прошло. штуку использовать, а, попросить Степана играть на большой палке. Дудеть. Нет, там не дудеть же, она же сыпется. А я могу свистеть вместо... <и Went> <rainbow>. да, нет, мы не сыграем вообще ни в какую. Ой, egentlig, да, собственно, что-то у нас все кончилось. У нас есть, конечно, старенькие чьи-нибудь, но там Таня их не знает. Да, нет, давай. Давай не будем. Хотя, кстати, да. Меня спрашивают, почему я не играю потому я их не знаю а что, тут тоже четыре аккорда на чем? на автобусе? это не на автобус, чем? это взаимопонимание взаимопоним... Написано где-то. там четыре аккорда но по-моему оно написано чисто так чтобы базово собирать мне нравится очень немезезонный период женской одежды нет, не, это для соль не должно быть. я думаю или просто надо её переделать как-нибудь уже. А ещё нравится э, быстрая версия пост-рок. О, я уж вспоминать надо. По-строк. Медленно надо вспомнить. да. У да, меня это написано, давай, Взаимопонимание хочется сыграть? Её, yeah, нет. Yeah. Она у меня всё-таки а не записана. Не, я его вроде помню. Давайте, наверное, закончим уже, на самом деле, да. Есть что-то... Для Два... первого раза хватит? Да. Я то все... Что и, останется... Ну, это накладчики, я не знаю. После меня... Ой, ладно, ребята, и так сильно долго трансляция продолжилась. Mm -hmm. Какие-то ты человек еще mm -hmm. смотрит, куча. Это... Mm -hmm. Ч... Еще кто-то зашел. Как-то она... Я заметил, что Степан как бы соприкоснут А, Симисен Нет, Симисен, к сожалению, легко съезжает Так что пока он никак у нас не используется Я и так уже говорю У меня всякого стафа на переодевание На всякие штуки, в сумку Я недавно один выступал В акустике, у меня сумка спортивная ее не хватало, на то, чтобы переодеваться Всяко там Это только переодевание мои вот. Ну ладно, все, всем спасибо Всем пока Приходите, если мы будем выступать, следите за новостями в группе, если что они будут. Пока. Что там пишут? Спасибо. Ну, пожалуйста. И вам спасибо. так